Привет, друг! Ты на канале Science TV. В этом видеоролике я расскажу и покажу тебе, есть ли животные вампир. А перед началом просмотра я рекомендую тебе подписаться на этот канал и поставить колокольчик для того, чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и увлекательные видео. Видео получилось в целом очень увлекательным и интересным, так что после просмотра не забудь оценить его лайком или же дизлайком и написать свое мнение в комментариях. А теперь присаживайся поудобнее и мы начинаем. Приятного тебе просмотра! Питающиеся кровью летучие мыши называются вампирами Вот почему многие люди боятся этих животных Одно время в Восточной Европе существовало множество легенд о вампирах Ими считались души умерших людей, принимавшие ночью звериные обличия они блуждали по округе, высматривая своих жертв, чтобы высосать у них кровь. Но в начале 18 века исследователи, путешествующие по Южной и Центральной Америке, обнаружили летучих мышей, питающихся кровью. Они, вернувшись домой, распространяли преувеличенные страхом представления, и тогда все старые легенды о вампирах стали ассоциироваться с летучими мышами. Вампиры обитают только в Центральной и Южной Америке. Размах их крыльев 30 сантиметров, длина туловища около 10 сантиметров. Раньше считалось, что вампиры высасывают кровь, но на самом деле они слезывают ее языком. Причем эти кровожадные животные питаются своей жертвой, пока та остается в состоянии сна. И считается, что их слюна содержит такие вещества, которые заглушают боль в ране и мешают свертываемости крови. Вампиры предпочитают не иметь дела с человеком. Но они с удовольствием используют для питания коров, лошадей, козлов и даже цыплят. Иногда вампиры разносят болезни, которые часто смертельны для своих жертв. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было тебе полезным и увлекательным, то обязательно подписывайся и ставь лайк. Пиши свои мнения в комментариях, я обязательно тебе отвечу. Ну а вы были на канале Science TV. Желаю вам самого наилучшего и до следующей встречи.